И снова. Здравствуйте. Давайте рассмотрим, что мы делаем с тазом. Да? Если вот вы обнаружили, что одна косточка ниже, допустим, другая выше. Да? Во-первых, может быть э -э мышцы. Но прежде всего проверяем мышцы. Да? Вот эта мышца болит, не болит, поднимающая ногу. Если болит, напряжена она. Да? Человек обычно не может вот туда даже согнуть, больно бывает. Тогда держим ее. Таз просто такая отдельная тема. Держим ее и просим поднимать ногу эту вверх-вниз. Да, да, вот так вот. Я ее плотно держу, схватил ее и как будто растягиваю. Угу. Все. Если вот это мышца держит... Не, не, это не поднимай схватили ее за паху мышцы плотно так и ты ногу поднимай туда угу. туда сюда вот вверх вниз угу. вот так вот да упражнялись немножко ее растянули далее поворачивайся да не нет, нет, просто ближе к краю ближе к краю двигайся чтобы нога висела чтобы нога висела угу. еще еще вот так вот она висит а. да вот такой прием из пост-азиметрической релаксации давим в колено и вот, вот, вот <coughs> в этой косточке вот так и мягко обхватываем <coughs> На вдохе с задержкой дыхания ты поднимай колено вверх. Я их сопротивляюсь не так сильно, послабее. А. Тянем, тянем, тянем. Ну примерно секунд 10-15, фу, выдох, опустили, еще ниже. Сейчас еще ниже тебя надо опустить. А, Вдох еще раз, тянем вверх, ага. тянуть надо примерно на две трети силы своей. Выдох, И вот она еще ниже ушла. Вдох, тянем, выдох. Раз, И вот там растянули. А, а если наоборот? Соответственно, в эту косточку убираемся. То, есть, вот так, то же самое делаем, да? только вот эту тянем туда. Вдох. Угу. Помягче, да? Угу. Так, так нормально? Да, да. Вдох, тянем. Вот. Отпускаем. И давление в таз туда. Раз. То есть мы таз туда на экстензию закручиваем. Еще раз вдох. И тянем. Вдох. Тут, видите, в таз больше давлю. В первый вариант я даю на ногу, чтобы тут растянуть вот эту мышцу, да? А тут я бы доворачиваю таз туда. Все, ложись ровно. Так, если бедро... Ничего рт, ровнее. мы выяснили, да что здесь мышцы в основном вот укорочены обычно грушевидная бывает болезненная тогда берем эту грушевидную сейчас ну во-первых с той стороны где укорочено где экстензия сюда идет да после с той стороны было а подожди экстензия да вот он видите тут ниже чуть-чуть значит чтобы его туда Давайте садим бедром, чтобы вы не запутались, чтобы вы не путались. Да? Тут нам надо сделать экстензию вот туда, завернуть его. Тогда <связываем> помогаем себе вот таким приемом. Берем прямо вот за седалищную кость. Там прямая. <связываем> и вот так вот тягиваем на себя. Вот тянем, тянем, тянем. Потом берем за бедро, тянем туда. А здесь вот туда тоже на выдохе у детей кстати вообще легко там даже хрустеть не надо mm -hmm. у детей хрустеть не надо на самом вот так Раз тянем тянем тянем она сама встает теперь одно бедро теперь грушевидную мышцу да вот так вот берем ее схватили ногу опустили. и прижав вытягиваем. Вот на растяжение, прямо сюда. Еще раз схватили там. Она же по диагонали идет, да? Так по диагонали мы ее и тянем. Утягиваем на себя. И после того, как подготовили, все, да? Давай переворачивайся теперь. Ну вот они тут, на одном месте эти точки. Человек может лезть неровно, да, выравнивать, так что все было симметрично. Ну, в принципе, ровно. Здесь... То есть, и так не сильно было искажение. И вот по вот этим костям росла пигодица. По этим костям вот это все-таки ниже, чем вот это. Если мы, конечно, правильно нарисовали в первый раз, вот, значит, нам надо, значит, нам надо, значит, довернуть вот чуть вот туда. Берем за ногу. Расслабляет этого, держишь. Упираемся в тазовую косточку и вот туда закручиваем. Да вообще где-то напряжен. И вот туда вот таким движением вставляем. Все, это мы рассмотрели таз. В следующем видео уроке рассмотрим бедра. Что же мы делаем с бедрами? Это специально разделены разные темы, да? Чтобы вам было удобнее потом для просмотра и для самообучения. С вами был Олег Кагудин.